Про аффирмации! А мы про аффирмации. Итак, аффирмации не ложатся, потому что они сталкиваются с внутренними капканами, с внутренними протестами, с внутренними согласием и уже с забитыми внутрь нас установками в тот момент жизни, когда мы не могли выбирать, какие установки мы выбираем, а какие к нам просто разместили в голову. И из-за того, что не тренирован у нас внутренний взрослый, то есть если внимательно посмотреть на поведение человека, то он либо проявляется из эго состояния ребенок, хочу, не хочу, Хочу, нравится, не нравится. Либо из эго-состояние Родитель: Надо, должен. Я не хочу идти на работу, говорит наш внутренний ребенок. И тут же внутренний родитель говорит: Ты должен, надо, встал и пошел быстро. И тогда вот эта вот борьба между внутренним ребенком и внутренним родителем приводит к какому-то результату, побеждает, например, родитель, и тогда жизнь становится страшная, серая, несчастная, мы изо всех сил блокируем а, чувства, которые мы испытываем, потому что нашему внутреннему ребенку нельзя испытывать чувства, внутреннему родителю на них наплевать. Если побеждает ребенок, и он такой, я не хочу, и я не буду делать, то мы начинаем получать, знаете, вот этих взрослых, а, стареющих детей, дети в стареющих телах, а, которые эгоистичные, эгоцентричные, разрушительные. Они говорят, а я не хочу, а я не буду. И ты должен, да ничего я вам не должен. То есть вот борьба внутреннего ребенка с внутренним родителем выжигает так или иначе всегда. А внутренний взрослый не активирован. Взрослый, внутренний взрослый задает вопрос, а почему я не хочу? И он тут же задает вопрос, а почему я должен? И он начинает искать аргументы, он совершает выбор, к чему я сегодня буду следовать, своему желаниям своего внутреннего ребенка или тому, что говорит мой внутренний родитель. Внутренний взрослый – это единственное состояние, которое позволяет нам выбрать. Состояние ребенка и состояние родителя выбора не предоставляет. Вот, три состояния, нет взрослого. А внутри огромное количество комплексов, и мы набрали-набрали догм, которым мы не задаем вопросы, потому что это хорошо, это плохо. Аффирмации, я хочу дотянуть эту мысль, аффирмации не работают, если нет внутреннего позволения. Но если вы нуждаетесь в аффирмациях, то с большей степенью вероятности у вас нет этого внутреннего позволения. И сейчас важно задать вопрос. И что? Все? Жизнь закончена? Ничего невозможно? Нет, жизнь как раз только начинается. У некоторых после 40, у некоторых после 45. Потому что есть другой инструмент, и он называется... Есть на самом деле много других инструментов. Я сегодня расскажу только об одном из них. Называется аформация. Не аффирмация, аформация. Что такое аформация? Это когда мы задаем себе вопрос позитивный, исключительно позитивный, о том, чего я хочу. Почему я достигаю успеха быстро и легко? Почему, как мне удается заработать 100 миллионов? «Как, почему мои дети, мой подросток легко и с удовольствием слушает меня, воспринимает меня? Каким образом наши отношения с ним улучшаются с каждым днем? Почему, когда я прихожу на работу, я чувствую особое вдохновение, радость и удовольствие? Как так получается, что мой руководитель видит и ценит каждое мое усилие, я еще только подумала, а он уже вдохновлен моими идеями?» То есть мы не засовываем в себя убеждения, в которых у нас нет уверенности, и при этом у нас еще есть контрубеждения. Мы начинаем в свое подсознание прогружать вопросы, вопросы желания. Если вы хотите иметь доход, если вы хотите иметь результат в каком-то проекте, то вы внутрь себя загружаете. Почему мой проект легко и быстро распаковывается, запускается, реализуется и исполняется вот так, вот так конкретно, например? Почему рядом со мной люди, которые меня поддерживают, которые верят в меня, которые берут на себя, выполняют свои обязательства, берут на себя ответственность? Мы начинаем задавать вопросы, и наш мозг начинает искать на них ответы. Он говорит, ну, так, так, так, почему, почему?